Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами снова Келли, она будет учить нас о... Мы поговорим о том, что Иисус наш хлеб, наша жизнь, наше ежедневное слово, наша мана. Все это возвращает нас к вере и начинается с веры. Да. Поэтому я буду говорить о вере. Хорошо. И я думаю, я записываю эти передачи с Горией Коппин, да. моей мамой. Да, да. Моей Учи мамой. меня. Иисус — автор и совершитель нашей я веры. Я по-прежнему учусь. Но я иногда чувствую себя так, будто ты мать веры. И, конечно же, ты была матерью моей веры, научив Хвала меня. Хвала Богу, спасибо. Все, чему я буду здесь учить, ты уже знаешь. Мы просто поговорим об этом еще раз. Да. Вы должны получать откровения каждый раз, когда читаете то же самое снова и снова. Верно. Забавно то, что в отношении Слова Божьего, и особенно в наши дни, Слово Божье говорит о том, что священник идет в заднюю комнату и получает новое откровение. И мы живем в последние дни, поэтому мы кое-что узнаем. Да. И когда вы узнаете что-то новое, это влияет на то, что вы уже знаете. Я верю, что в вечности мы будем узнавать больше. Да. Мы будем продолжать учиться. Да. И мы сейчас живем в такое время, когда Иисус собирает свое тело воедино. Это означает, что Он собирает в одно разные истины. Это означает, что Он устрояет свое тело. Он поднимает нас, Хорошо. мы поговорим об этом на основании шестой главы Евангелия Таана. Он Слава сказал, Богу. «Я воскрешу их в последний день, и в нем мы живем. И я верю, что мы, сидя здесь, а вы, сидя дома, или где бы вы ни слушали, или смотрели эту передачу, что мы начнем видеть то, что мы даже не знали». Совершенно верно. Потому что внутри нас есть Дух Божий, и когда вы читаете Его Слово, оно входит внутрь и проливает свет на новые вещи и новые откровения. Да. Никто из нас не знает всего. Мы продолжаем учиться. Это уловка врага, когда в своем мышлении он убеждает нас в том, что мы знаем «я хороша», «я много знаю». И мы начинаем думать, что мы знаем все. И затем сатана улавливает нас в чем-то, чего мы не знаем. Но внутри нас есть дух Господа, и мы постоянно учимся, ухватываемся Богу. и держимся за истину. Мы жаждем, мы хотим большего. И мне нравится это в тебе и в папе. Я скажу это публично. Вы с папой так жаждете большего. Да. Больше его слова, больше истины. И мне это нравится. И то, что вы знаете, это очень сильно. Это наши корни, это ваши корни. И это делает нас сильными. Пока вы все не узнали, вам нужно продолжать изучать. Верно. И мы это изучаем, займет много времени. изучаем. И возрастаем от да. веры к вере, от понимания к пониманию. Поэтому, когда вы узнаете что-то одно, оно может стать основанием для чего-то другого. Хвала Богу. Аминь. И это Божий способ. Иисус пришел, чтобы открыть все. Иисус пришел. В Евангелии Таана говорится, что Он является выражением. Он является Словом. Он является выражением или проявлением, да. которое пришло от Отца. Послание, которое Отец хотел передать нам, чтобы мы знали и верили в Него, Он послал нам через Сына. Мы получили Его, мы приняли послание. Мы получаем Его, потому что Он заливает Его на нас, и Он открывает. Мы думаем, Иисус возвращается, Иисус возвращается. Но в сущности, да. Он возвращается еще со времени Эдемского сада. Как только Бога оттуда выгнали, Он сразу же начал возвращаться. И он пришел, и пришел с откровением, он пришел с откровением для Адама и Евы, и затем для Авраама и Моисея. И он пришел, и затем он пришел к пастухам, он пришел к Марии, Аминь. он пришел к пастухам, и он был Богом с нами, Бог среди нас. Хвала Богу. Бог Эммануил. Бог в нас. В нас, да. И Он начал приходить на разных уровнях. И на протяжении последних тысяч лет Он приходил, приходил и приходил. И чем больше Он приходит, тем больше мы знаем Его. И Его присутствие сейчас наполняет Богу. нас... И наполняет Его тело в такой мере, что этот мир будет знать нас. Об этом молился Иисус в 17 главе Атаана. Чтобы мир познал нас, как Его. Чтобы мир увидел Его в нас. Хвала Богу. Мы увидим единство тела Христа. Когда единство тела Христа Ходите придет, с Богом, мы будем подобны Иисусу. Возможно, вам было интересно, как Иисус когда-нибудь приведет церковь к состоянию беспятная порока. Это произойдет, когда мы соединимся воедино и Ходите будем подобны Иисусу. Он наполняет все и соединяет нас. И здесь говорится, что мир познает, что Иисус любит их, потому что мы одно. Это очень сильно. Да, хвала Богу. Вот о чем мы поговорим. Но давайте начнем с 11 главы Евангелия от Марка. Есть некоторые вещи. Могу ли я сегодня быть очень честной с вами? Я изучала, изучала и изучала, и по-прежнему, мама, у меня есть 20 страниц, которые выглядят исписанными сверху донизу. Потому что я видела это и думала: Господь, как все это соответствует друг другу. Я продолжала изучать. И я не могла найти этому соответствующий формат. И наконец, сегодня утром я подумала, «Господь, я сегодня работаю в студии. С чего начать?» Он сказал мне, с чего начать, но затем у меня было внезапное осознание. «Келли, вы будете говорить о том, что Иисус – это Слово, что Иисус – это Хлеб, что Иисус – наш мана, потому что нам не нужно это зарабатывать, а просто принимать и верить этому вот о чем мы поговорим и бог сказал я хочу чтобы ты использовал эти записи знаешь поэтому я принимаю слова по мере нашего рассмотрения и у меня есть много записей но что будет следующим мы просто будем следовать за следовала записанное в евангелии от марка и я ожидаю что ты расскажешь я мне. могу показать вам поля моей библии у меня библия с широкими полями и все они списаны повсюду также у меня есть желтые стикеры все это 11 глава Мне от Марка. Это Но это ключ. Да. Это ключ. Если вы не понимаете записанное в 11 главе от Марка, а именно, вы можете иметь то, что вы говорите, это коротко говоря, Здорово. то вы не получите исполнение того, чего вы хотите. Иначе, говоря, если вам нужно исцеление, вы продолжаете говорить слова болезни и недугов, «я больная», кто-то приходит к вам, а вы говорите «я заболела». Вы будете больными, вы можете иметь то, что вы говорите. Это тайна жизни веры. Вы да. говорите то исполнение, чего вы хотите. Слово. Да, мы знаем, что он говорит Он говорит нам опять и опять. И он говорит то, что говорит Его Отец. И ожидает, что мы будем говорить Его слова. Да, верно. И когда, а когда мы, мы это говорим делаем, то, что говорит Он, мы получаем то, что говорит Мы получаем, он получаем он победу. Исцеление, благословение, умножение, радость, любовь. Аллилуйя! Да. Это все здесь. Так что давайте начнем. Хорошо, мы готовы. Для того, чтобы вы увидели больше в контексте, здесь говорится, что Иисус приближается к Иерусалиму. 11 глава Евангелия от Марка, 1 стих. Когда приблизились к Вифагии и Вифании, приблизились к городу Вифагия. Бифагия и, и Вифании. И горе Леонской и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и там будет молодой осел, на котором еще никто не ездил. Отвяжите его и приведите сюда». Если кто-то спросит у вас, что вы делаете, просто скажите, «Господу это нужно, и он скоро вернет его». Я говорю об этом, потому что зачем Иисус искал осла, на котором никто из людей не ездил? Неужели он был таким разбалованным, что ему потребовался совершенно новый осел? Я думаю, вот почему. Мы хотим того, чего мы хотим. Иногда это так. Нет, я не хочу это. Я хочу совершенно новое. И в этом нет ничего плохого. Но Иисус ищет другого. Иисус исполняет записанное в девятой главе Захарии. В 9 главе Захарии говорится, что Спаситель приедет на молодом осле, на осле, на котором никто из людей не ездил. Поэтому Иисус получает это направление от Своего Отца, и Он исполняет пророчества. Есть слова, записанные о вас и обо Мне. И когда Иисус говорит нам что-то, Он говорит нам двигаться на этом основании, потому что на небе есть слова, записанные о нас. Он говорит нам что-то, потому что Он хочет, чтобы мы сделали это и исполнили то, что записано о нас. Это очень сильно. Итак, Иисус это делает, и вот почему Он это делает. Он ничего не делает бесцельно. В Евангелии это Анна. мы, наверное, прочитаем это позже, но Он говорит, что ничего не делает Сам. В Иоанна 5.30 говорится, «Я ничего не делаю Сам от Себя, я просто делаю то, что мой Отец да, говорит не верно. делать». И это то, что Он делает здесь. И, конечно же, там был осел, и Его привели к Иисусу, и они идут в город, и они входят в Иерусалим и все восхищаются Иисусом. И вот он идет, сын Давида, и они бросают на дорогу пальмовые листья и простилают свои одежды, приветствуя Иисуса. Это продолжалось недолго. Они рассердились на Него. Но тогда они приветствовали Его. Он вошел в Иерусалим, и скоро все на Него разозлятся. Его не беспокоит то, что они скоро заведутся и начнут поступать неправильно. Иисус говорил истину. Да. А они не хотели слушать они ее. Они не хотели слушать ее. Что же он делает? Он приносит очищение. Сколько раз он... Я могу сейчас упасть со стула. Наверное, это тоже. Потому что до меня дошло, сколько раз он приносил мне очищение. И я хотела противостать этому. Но он приносит очищение потому что он вошел в храм, хвала Богу. И написано, что он внимательно все осмотрел. Интересно то, что я никогда не обращал на это внимания, пока папа однажды не показал мне это. В тот день он не перекинул столы именяльщиков денег. Он не отреагировал, увидев что-то неправильное. Что же он сделал? Он ожидал, пока отец скажет ему, что с этим делать. И, вернувшись обратно на следующий день, Он сделал это. Я думаю, что у нас было бы все намного лучше, если бы мы дождались от Него наставления. Мы стараемся делать это во всем. Но здесь говорится, Он ушел, потому что было уже поздно, и вернулся в Вифанию вместе с учениками. На следующее утро, когда они вышли из Вифании, Иисус проголодался. Он увидел смоковницу, покрытую листьями, недалеко от дороги, и подошел посмотреть, не найдется ли на ней какого плода. Но на ней были только листья, потому что еще не наступило время для сбора урожая. Иисус сказал дереву, «Никто да не вкусит от тебя плоды во век". И ученики его слышали это. Вы можете спросить, почему он это сделал? Потому что было не время собирания смог. Почему он сказал это? Есть только одна причина того, почему он сделал это. И она состоит в том, что его отец сказал ему сделать это. Они кое-чему научились из за Они этого. научились кое-чему этого. увидели, как дерево мгновенно засохло. Да. Но Иисус сделал это не потому, что он был голоден или сердит. Причина, по которой он это сделал, и причина, по которой он сделал все. И мы будем указывать на этот факт постоянно. В том, что он делал то, что отец говорил ему делать. Он показывал им, как действует вера. Именно. Вот что он делал. И говорится, когда они вернулись в Иерусалим, Иисус вошел в храм и начал выгонять людей, которые покупали и продавали животных для принесения в жертву. Он перевернул столы меняльщиков денег и стулья продающих голубей и останавливал каждого, кто использовал храм в качестве места торговли. Вот что я вам скажу об Иисусе. Он смотрит на мотивы. Вы можете что-то делать, и это может быть что-то правильное, но с неправильным мотивом. И тогда все это становится неправильным. Он всегда судил себя, свои мотивы и свои действия, потому что говорил ему отец делать. Да. И это... И он всегда делал то, что отец он говорил ему это. делать. Он постоянно говорил, «Я ничего не могу сделать сам. Я ничего не сделаю своего, да. потому что я здесь не для того, чтобы творить мою волю. Я здесь, чтобы творить волю отца». Верно. И здесь говорится... Он сказал им, «Писание провозглашает, «Мой храм будет назван местом молитвы для всех народов, а вы превратили его в пещеру разбойников». И знаете что? Позвольте мне указать на то, что когда он вошел в тот день в храм, в храме происходило то, что не соответствовало записанному в Слове Божьем. В храме происходило то, что не соответствовало Слову его Отца, которое он провозгласил о храме. И я хочу, чтобы вы... Он сказал, вы превратили его в вертеп, в пещеру разбойников. Он сказал, Разве это Бог сделал вертеп разбойников. Я сбойников. не вижу этого нигде. Но Писание провозглашает, или его отец провозгласил, мой храм будет назван Домом молитвы. Да. Поэтому он не может одновременно быть Домом молитвы для всех народов и вертепом разбойников. Поэтому, когда Иисус перевернул столы меняльщиков денег и запретил им заниматься торговлей, это был его мотив. Он не хотел этого воровства в храме. Я бы хотела это увидеть. Я бы хотела посмотреть повторы Я этого. Я верю, что будет фильм об этом, который мы сможем посмотреть. Когда попадем на небеса. Верно. Оно не могло быть одновременно этим и домом молитвы. Но в Писании было сказано, что храм — это дом молитвы. Иисус пришел и исправил это. И что Он сделал потом? Он начал учить, и храм начал становиться Домом молитвы. Вы можете посмотреть на свою жизнь, и мы будем заниматься этим всю неделю и сравнивать то, что мы видим в Его Слове с происходящим в нашей жизни. Что происходит в нашем храме? Происходит ли в нашем храме то, что провозглашает да. Писание? Исцелено ли ваше тело, или то, что происходит сейчас в вашем храме? Это болезни тела, нехватки или бедность? Просто представьте себе, как Иисус переворачивает столы меняльщиков денег, переворачивает все это в вашем теле. Переворачивает столы болезни? Да. Переворачивай, нравится. Их, потому что Библия говорит в Первом Послании Петра 2:24, ранами его. Да. Что? Вы, Вы исцелены. исцелены. Вот что провозглашает Слово Божье. Вот что провозглашает Отец. Вот во что я верю. Вот что я провозглашаю. Я была исцелена ранами Иисуса. Да. И как ты знаешь, мы с твоим отцом, а моим мужем, ходили в Божественном здоровье на протяжении многих лет. Потому что мы верили, что Иисус взял наши недуги и понес наши болезни. И ранами Его мы исцелились. Поэтому, когда болезнь стучит в наши двери, мы отвечаем «нет», мы не принимаем это, мы были исцелены. Мама, давай сделаем это более понятным для людей. Потому что, когда люди слышат эти слова, мы ходим в божественном здоровье. Я думаю, что люди предполагают, что вы ни с чем не сталкиваетесь, что никакие настоящие болезни не пытаются постучать в вашу дверь. А это не так. Да. Только потому, что вы провозгласили, что Иисус ваш Целитель, и что Слово Божье да. истина, еще не означает, что у вас не было возможностей сражаться с болезнью. Когда болезни стучат в нашу дверь, мы обращаемся к записанному в книге Исаи 53, 4. И мы стоим на месте Писания, которая говорит, что Он взял наши болезни и понес наши недуги. Мои болезни и недуги. И ранами Его мы исцелились. Затем мы обращаемся к симптомам, или что бы то ни было, и говорим, «Во имя Господа Иисуса Христа, я повелеваю моему телу быть исцеленным от макушки головы до подошв ног». И сейчас мне уже за 70, а киноту за 80, и мы всегда исцелялись на основании этого местописания. Дело не в том, что мы сделали что-то значительное. Мы просто принимали это. Иисус сделал что-то значительное, Он понес это, Он понес болезни и недуги за меня и за вас. И за всегда. Я звонила вам, а вы отвечали: Привет, Келли! Заложенным носом! Это означает, что вы сталкивались. Если у нас с такое было, но вы стояли на Слове Божьем, даже если и выбрасывали... у нас был заложен нос. Мы верили Богу, что мы исцелены. Верно? И ты не говорила, я больна. Вы не принимали этого. Что вы делали? Именно то, что сделал Иисус. Вы изгоняете это Словом Божьим. Когда Иисус пришел и выгнал меняльщиков денег, Он не просто сказал, мне это не нравится, я устал от этого. Это же должно быть домом молитвы моего отца. Он выгнал это чем? Да. Местами Писания. Он сказал, вот что говорит Писание. Чтобы вы также могли сделать это, вы можете просто сказать своему храму, Писание провозглашает, да. что мы исцелены. И это то, что вы делаете. Верно. И неважно, касается ли этот вопрос исцеления в вашем храме или нехватки в вашем храме. Когда у вас появилась возможность иметь нехватки, вы говорите, нет. Писание провозглашает, и вы изгоняли это из своей жизни. Бог мой, да восполнит мои нужды по богатству своему в славе Христом и Иисусом. Если вы не знаете, что говорит Слово Божье, у вас нет военного снаряжения, у вас нет оружия, у вас есть имя Иисуса, но у вас не будет веры для того, чтобы подкрепить это, если вы не знаете что-то твердое из Слова Божьего. Поэтому обратитесь к Слову Божьему, узнайте, что Оно говорит, и возьмите это. Это и есть вера. Вот что такое вера. Вера всегда производит Верно? результаты во имя Иисуса. И вы увидите, что Иисус сражался на основании слова своего Отца. Иисус не выступал Сам против болезней, недугов, греха и бесов. Написано. Он говорил слова своего Отца. Когда Отец говорил Ему что-то сделать, Он делал то, что говорил Отец. Да. И я считаю, что это здорово. Именно так мы с вами должны жить. Верно, верно. И здесь говорится, когда лидирующие священники и учителя религиозного закона услышали, что Иисус сделал, они начали планировать как бы его погубить. Вместо того, чтобы принять благую да. весть. Вместо того, чтобы принять это как благую весть, Иисус разобрался с этим для нас, но нет, они решили, что убьют его, потому что это противоречило их плану и тому, что они хотели делать. И я хочу указать на то, что иногда происходит в жизни людей. Они не согласились, потому что они были теми, кто зарабатывал на этом. Да. Они создали альтернативный источник Богу. И когда Дух Господень пришел и начал убирать корень альтернативного источника, что произошло? Их плоть поднялась. Их плоть восстала. Потому что Иисус разбирался с корнем этой ситуации. Но вместо того, чтобы слушаться Бога Отца, они были в таком состоянии, что перестали рассматривать Бога Отца как свой источник. Бог дал десять заповедей. И в первой Он сказал, «Да не будет у тебя других богов, Мной. К тому времени, как пришел Иисус, они сотворили себе множество богов, свою религию и свой рынок. А Иисус перевернул все это. И скажу вам, Иисус так поступает, не так ли? Он сделал это тогда, и Он сделает это в вас так же, как Он сделал это во мне. Если вы согласитесь с Его мерами. Иисус, я буду делать это с тобой. Давай избавимся от этого альтернативного источника, к которому я подсоединилась, и я вернусь к Твоему Слову. И несмотря на то, что вы знаете или не знаете, Иисус найдет, к чему вы подсоединились, прольет на это свет, и Он ожидает, что вы присоединитесь к Нему с верой, Аминь. чтобы исправить что-то. Именно это и произошло. Мы не продвинулись много от нашего любимого местописания, но у нас есть завтра, и мы сделаем это. Мы только начинаем нашу серию. Я надеюсь, что у нас есть больше, чем только завтра. Да. Я верю о долгой жизни. У нас есть две недели. Две недели. Две недели. И мы будем рассматривать все по очереди. И Спасибо, просто видеть, Господь. что Господь говорит нам в Слове Своем. И это начнет изгонять из нас альтернативную жизнь, которая не принадлежит Богу. И в нас останется место только для Него, как для Бога. Аминь. Не уходите, мы с Келли скоро вернемся и помолимся за вас. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня мы говорим о вере. Мы говорим о других вещах в Слове Божьем. Слава Богу, не пропустите это. Обратитесь к Библии и узнайте, что она говорит. Спасибо Добро мама. пожаловать, Келли. Сегодня с нами Келли, и она учит нас. Как я могу научить тебя вере? Ну? Давайте прочитаем местописание о мудром человеке, который вычерпывает ее из глубокого колодца. Да. Я, я буду мудрой, ее. чтобы я могла быть мудрой женщиной. И когда Хорошо. у тебя будет что-то, я буду слушать. Поскольку ты наполнена, наполнена Словом Божьим, ты наполнена жизнью в Слове Божьем. Которое принесло тебе большую, большую мудрость. И знаешь, когда я размещаю в соцсетях твою фотографию, ставят больше лайков, больше комментариев. Да. Потому что все тебя любят. И на тебя реагируют больше, чем на моих Кирали. домашних животных, или на еду на моей страничке в Инстаграме. Ты не единственная. На тебя позитивно реагируют. ХвалаБогу. что люди говорят. Она моя духовная мама. Она Честно говоря, мою жизнь. я благословлена. Фактически. Я недавно увидела открытку на День Матери, которую кто-то прислал тебе из тюрьмы. И там было написано, возможно, это прозвучит немного странно, но я хочу сказать вам, с Днем Матери, потому что вы моя духовная мама. Замечательно, не так ли? И благодаря вам для меня в тюрьме все изменилось. И я знаю, что есть очень много людей, которые согласятся с этим. И если вы хотите добавить к этому свой голос... Это ...зайдите на их страничку в Фейсбуке и просто дайте им знать, как сильно вы их цените. У меня много детей. Что? У меня много детей. Да, много-много. Ты не какая-то старая женщина, которая живет в неизвестности. Я думаю, что ты знаешь, что делать, и именно это ты и будешь я делать. Я не хочу жить в неизвестности, вот чем я занимаюсь. И поэтому вот она не старая, потому что она знает, что делать. Аминь. Поэтому мы идем по твоим следам и Хвала слушаем, Богу. что ты говоришь. И это пример для тела Христа. Фактически, это пример, который Иисус установил своей собственной жизнью. Как нужно следовать за Отцом. И затем Он сказал, следуй за Мной. И затем апостол Павел сказал, подражайте Мне, как Я Христу. Поэтому мы должны научиться от других людей. Вот почему людей. Слово Божье так ценно. Да. Мы можем научиться от других людей, что говорит Слово Божье, и как жить так, чтобы все в вашей жизни было отдано Иисусу. Хвала Богу. Он наша дверь, Он наш путь, Он наша жизнь. В Нем мы живем и движемся. Итак, то, что мы будем черпать на этой неделе, и Слова Божьего, и на следующей неделе, мы поможем вам сосредоточиться на самом Иисусе. И вы сможете узнать людей, от которых можете научиться, потому что они выглядят как Он. Перед вашими глазами будет пример, и вы увидите. Они выглядят как Иисус. Для кого-то я могу выглядеть как Иисус в чем-то. А они могут даже не знать то, что знаю я. Но они знают что-то другое. И они выглядят подобно Иисусу. Да. Иисус сказал, познайте Мы можем смотреть на людей, которые подобны Ему, и в чьей жизни присутствует плод. И мы можем чему-то научиться. Аминь. Вчера мы остановились на 11 главе Евангелия от Марка. Давайте вернемся туда и прочитаем следующий отрывок. Иисус пришел и осмотрел храм. Он пришел в Иерусалим и осмотрел храм. И, конечно же, он увидел, что происходил обмен денег. Но он ничего не сделал по этому поводу. Но на следующий день он вернулся, уже зная, что делать. И по дороге он проклял смоковницу. Фактически, Петр сказал это. Ты проклял смоковницу. Все, что Иисус сказал этому дереву... Он просто провозгласил конечный никто результат. Никто не вкушает от тебя плода вовек. Иисус не наговорил кучу грубых слов этому дереву. Он просто сказал, «Никто да не вкушает от тебя плода вовек». Это все, что нужно. Это все, что потребовалось. И знаешь... И дерево засохло от корня. Да. Фактически, Слово Божье говорит, что Он ответил дереву. Поэтому, когда Он отвечал, поскольку если дерево обращается к вам и говорит о нехватке, Иисус ответил, «Если ваш кошелек обращается к вам и говорит о нехватке, то Иисус учит нас тому, как отвечать этому? Но вы не проклинаете кошелек и не говорите, «У меня недостаточно денег». Тогда вы соглашаетесь с кошельком. Тогда вы соглашаетесь с информацией из банка. Вы соглашаетесь с нехваткой. Но если вы просто выступаете против нее, на основании Слова Божьего, это приносит жизнь. Слава Богу. Поэтому Иисус сказал, «Никто да не вкушает от тебя плода вовек». И слышали это ученики его. Затем Иисус входит в храм и начинает выгонять меняльщиков денег. И причина, по которой он сделал это, была в том, что Слово Божье называет храм домом молитвы. Но то, что увидел Иисус, не соответствовало записанному в Слове. Храм стал, домом храм стал базаром торговли. и домом торговли. Поэтому Иисус начал изгонять оттуда этот дух, изгонять оттуда неправильное. Почему? Чтобы храм снова мог стать домом молитвы. Иисус выгнал всех оттуда и провозгласил то, что говорит Слово Божье, для того, чтобы храм стал домом молитвы. Откуда мы знаем? Потому что Иисус сидел там и учил людей Слову. Хвала Богу. И написано. И это привело в ярость всех учителей. И причина, по которой это произошло, в том, что Он избавил их от альтернативного источника. Поэтому нам необходимо позволить Иисусу сделать Аминь. то же самое в нашем храме о чем мы будем говорить на протяжении следующих двух недель. Убрать альтернативные источники из нашей жизни, чтобы мы могли принимать Иисуса как наш единственный источник. В Евангелии от Иоанна 5.30 Иисус сказал, «Я ничего не делаю от себя, а только то...» Позвольте мне открыть это место. Это перевод Passion. Все они хорошие. Расширенный перевод, новый живой перевод, перевод короля Якова. Все они хороши. Я просто хочу прочитать одно из самых любимых мест Писания относительно принятия в нашей жизни. В а. 5,30 говорится... Ни одной вещи. Нет ничего, ничего, ничего. Ничего. Если Иисус говорит, «Я ничего не делаю от себя», то мы должны говорить так же, поскольку мы ничего не можем сделать лучше, чем Иисус. Да, верно. Он говорит, «Я ничего не делаю по своей инициативе, потому что я слушаю суд, который приходит от моего Отца и осуществляю его». Именно это он сделал в этот день в храме. Это хороший перевод. Замечательный, не так ли? Мои суды... Мне нравится, что он продолжает называть это своими судами. Хотя он только что сказал, «Я не сужу, а получаю все это от моего отца». Он позволяет нам называть некоторые вещи нашим судом. И мой суд хорош. Ты знала это, мама? Да, Келли. Знаешь почему? почему? Потому что я получаю мой суд от Иисуса. Да, верно. И мне не нужно ждать, пока я на 100% совершенно в том, чтобы сказать это. Я не буду совершенной в этом, сказав, я получаю мой суд от Иисуса. Когда вы начинаете говорить это, вы настраиваете свое сердце, вы настраиваете свою волю, вы настраиваете свой разум, вы настраиваете свой дух, чтобы слышать Божьи суды. Когда вы говорите это, какое местописание устами. мы рассматриваем? Это Иоанна 5,30. Да. В Слове Божьем вы видите, что Иисус говорил подобные вещи снова и снова. Почему? Потому что Он настроил свое сердце что ничего другого Он делать не будет. И вы можете видеть, как Иисус реагировал в разных ситуациях. Я не знаю, рассмотрим ли мы это сегодня, но я хочу указать вам на возможности, в которых Иисус мог бы сделать что-то от себя. Я приведу вам только один пример. В Гефсиманском саду Он сказал, «Можем ли мы сделать это по-другому? Может ли эта чаша миновать Меня? И можно ли сделать что-то другое? Нужно ли мне пить ее? О какой чаше Он говорит?» А чаше воли Его Отца». Слова Его Отца были как чаша, которую Иисусу нужно было испить. Воля Его Отца была чашей, которую Иисус должен был выпить. Он должен был принять это. И Он спросил у Господа, «Есть ли другой способ?» Но что Он сказал после этого? «Но» или «однако»? Я всегда говорю, что моя жизнь содержится в одном этом слове. Нет другого способа. Нет другого способа. И поскольку Иисус говорил, говорил и говорил это, он сделал Слово Божье своим источником. Он подсоединился к Слову Божьему. Он вложил свою веру в то, что говорил сам Бог, его Отец, в такой мере, что когда к нему пришло искушение сделать что-то по-другому, он сказал «Но...» Хвала Богу. Мама, если бы он не сказал «Но не моя воля, Нам был бы конец. а твоя да будет», мы бы с вами не сидели здесь, и в нас не было бы новой жизни. У нас с вами не было бы Спасителя. Нет. Он бы сделал это по-своему. И Он бы подвел все поколения, которые были до Него. Адам и Ева подвели все эти поколения. Поскольку они не послушались Бога. Они не сделали это Божьим способом. Они сделали все по-своему. Поэтому Он говорил, говорил, говорил и говорил это. Почему? Чтобы Он мог сделать это, когда придут искушения. Поэтому нам с вами нужно говорить, говорить и говорить это. Я ничего не делал в доме, где пребывало Слово Божье. Но я помню, когда мы впервые узнали о том, что Слово Божье действует, и это все изменило. Все. Все. И по-прежнему меняют. Мы и сегодня живем так. Мы верим Слову, мы говорим Слово, мы поступаем по Слову Божьему, мы берем Слово, и мы получаем благословение, исцеление, процветание. И в каждом откровении есть то, что вы видите в Слове Божьем. Это удивительно. Божьем. Да. Вы не говорите, «Я уже так много знаю, я знаю, что...» Вы остаетесь, вы остаетесь в Слове чтобы вы могли продолжать учиться возрастать. и возрастать, и не оставлять Слова Божьего. Я приведу вам пример. Знаете, за последние несколько лет, если вы видели меня на этих передачах, вы слышали, как я об этом говорю. Я начала становиться поклонницей, потому что Иисус сказал, «Ты не поклоняешься мне». И я подумала, «Нет». Я думала, что поклоняюсь. Я люблю тебя. Но Он начал показывать мне в моей жизни сферы, в которых я не поклоняюсь Ему. Конечно же, я не бросила мои корни в Слове Божьем, чтобы стать поклонницей. Не нужно выбрасывать то, что вы знаете, чтобы научиться большему, или возрасти в другой сфере. Оставайтесь укорененными. Заповедь на добавляйте заповедь. добавляйте к этому. Слово на слово. Поэтому не оставляйте корней Слова Божьего. Возможно, вы больше понимаете в том, что касается поклонения. Возможно, вы больше знаете, как быть в Его присутствии и как поклоняться. И внезапно Он говорит вам, Тебе нужно послушать Канета и Глорию. Тебе нужно узнать о вере. Или он говорит вам прочитать записанный в 11 главе Евангелие от Марка, или в послании к евреям. И внезапно вы учитесь узнавать о Слове Божьем, вы учитесь узнавать о вере. Возможно, вы впервые смотрите нас сегодня. Позвольте мне сказать вам, не оставляйте свои корни. Если вы укоренены в поклонении и в его присутствии, не оставляйте Не это. забывайте. Просто становитесь в к этому человеку Слова Божьего. Потому что апостол Павел сказал Тимофею, не забывай истину, которую ты уже знаешь, не забывай Писание, которым ты был научен. Вера приходит от слышания, слышания от Слова что Бог Божьего. Хочет, чтобы вы... Именно так вы учитесь жить, именно так вы освобождаетесь, именно так вы преуспеваете сверхъестественно. Вы можете сверхъестественно исцелиться, если будете это делать. Да. Поскольку если вы делаете это, у вас есть вера, а вера это то, что передвигает горы. Горы болезни, долгов да. и всего остального в вашей жизни, и что это необходимо пережить. Чем дольше вы живете в вере, потому что Бог всегда делает то, что Он говорит. Да. И наконец вы осознаете, хорошо. Если я буду исполнять Слово Божье, Он его исполняет. Аминь. Здесь все понятно. Иисус сказал, что это было Его жизнью. И мы можем подражать Ему. Он сказал, мои суды совершенны, потому что я ничего не делаю от себя. Я только исполняю желание да. отца, который послал меня. Потому что если бы я как-то выдвигал себя на первый план, у вас была бы причина сомневаться. Я могу сидеть здесь и говорить вам, что вы должны слушать нас, потому что у нас есть дети, и у нас хорошо получалось делать то или другое. Но знаете что? Оглядываясь назад, я вижу, что проповедовал таким образом, и это было больше от меня, чем должно было быть. И я хочу сказать вам, это правда. Я люблю моих детей, они замечательные. Моя жизнь богословенна. Ты говоришь о том, что стало. Вы можете привести примеры результатов, поскольку вы поступили на основании Слова Божьего об исцелении, преуспевании и так далее. Это хорошо. Это хорошо, потому что многие люди не знают Верно. этого, они не знают, что это доступно. Но знаете что? Вы должны верить не из-за меня или Глории. Все это благодаря Иисусу. Да. Это причина. И хорошо в этом то, что вы можете иметь то, что Он говорит. Это не зависит от нас. Иногда люди упускают это. Когда их пастыри падают, или когда что-то происходит в их жизни, или когда их пастор заболевает, и они говорят, это означает, что слово не работает. Нет. Не основывайте свою жизнь на людях. Основывайте свою жизнь на Слове Божьем. Да. Потому что это твердое основание. Аминь. Аминь. И даже когда что-то происходит в нашей жизни, не разочаровывайтесь тем, что произошло. И с чем вам придется иметь дело? Вы победитель, потому что у вас есть вера в Бога, и у вас есть обетование. И у вас есть Аминь. Его Слово. Вы просто проходите трудности. Именно так мы поступаем в своей жизни. И в нашей жизни тоже были большие трудности. Но Бог верен. Он верен Своему Слову для нас и для вас. Сейчас это было для кого-то. В наших заметках этого нет. Итак, Иисус говорит. Если бы я сосредоточила внимание на себе, у вас была бы причина сомневаться. Но есть другой, кто свидетельствует обо мне, и я знаю, что он свидетельствует обо мне истинно. Хвала Богу. Что он говорит? Он узнает о себе, находя себя в Писаниях. Нам с вами необходимо позволить Писаниям быть еще одним свидетелем относительно нашей жизни. Да. Нам нужно позволить местам Писания говорить нам, кто мы или чем мы являемся, а не обстоятельствам. Но то, к чему вы присоединены, то, к чему вы привязаны, будет направлением, в котором вы пойдете. Поэтому, если вы привязаны к своим обстоятельствам, сатана позаботится о том, чтобы устроить вам трудности. И это принесет радость ему, а не вам. Он начнет преследовать вас и толкать в противоположном направлении воли Божьей для вас. Хвала если вы подсоединитесь к Иисусу, то независимо от того, что сатана пытается принести в вашу жизнь, независимо от того, что делают другие люди, независимо от того, что произошло раньше, вы окажетесь там, где Бог хочет вас видеть. Вернемся к 11 главе Евангелия от Марка. Вот что произошло с нами, когда мы узнали, как принимать слово, записанное слово, как Бога, который обращается к нам. И мы сделали это, мы изучали вначале Новый Завет, потому что это наш завет. Но мы узнали, как пользоваться им. Если говорится, что об этом написано в Слове Божьем, и что это принадлежит мне во Христе Иисусе, то мы верили этому ибо это, брали это. Будь то исцеление, будь то преуспевание, преумножение, дети, что бы то ни было, мы принимали это. Именно так и нужно жить, слава Богу. В этом и мы по-прежнему так живем. Что Он оставил нам в этом завете? Если так в нем говорится, да. и вы говорите это, то вы можете знать, что Он исполнит это. Поэтому необходимо продолжать исследовать Слово Божье, помещать его в свои глаза, уши, в свое сердце, говорить его своими устами, делать это снова и снова, потому что нам нравится оставаться свободными. Истина освобождает вас. Единственное, что освобождает вас, Аминь. это истина о том, что Иисус сделал для нас. Аминь. И я восхищена этим. Это освобождает нас и исцеляет наши тела. И в данном случае Его Слово приносит победу. И написано, что Иисус начал учить. Он начал учить в тот вечер. В 19 стихе говорится, что ученики вышли из города. И на следующий день, проходя мимо смоковницы, которую он проклял, ученики обратили внимание на то, что она засохла от корня. Петр вспомнил, что Иисус сказал этому дереву днем раньше, и воскликнул, «Посмотри, Рави! Похоже, он был шокирован, не так ли?» Почему он был так шокирован тем, что слова Иисуса осуществились? Они же ходили с Ним, они жили с Ним. Они достаточно часто видели, как Иисус делал что-то. И Петр не должен был быть так шокирован тем, что слова Иисуса осуществились. Я думаю, что на самом деле, этим он спрашивал. «Как ты это делаешь?» Да. Они никогда не видели, чтобы он делал что-то подобное. Это было знамение. Петр был шокирован. «Как ты это делаешь, Иисус?» Петр рассказал, «Смоковница, которую ты проклял, засохла и умерла». Тогда Иисус сказал ученикам, «Имейте веру Божью». И когда я изучала это, мама, я переписала этот стих. Я знаю, что Господь ценит это, Келли. Позволь мне услышать это. Я перефразировала его, чтобы посмотреть на это глазами Иисуса. Хорошо, хорошо, давай Чтобы послушаем. мы могли услышать, что Он предлагает нам. Потому что Петр, похоже, в шоке. Иисус не был шокирован. Иисус точно знал, что Он делает. Аминь. Иисус сказал то, что Отец вложил в его уста, и это осуществилось. И как Он уже сказал, Его суд точен и справедлив. Я не знаю, почему этой смоковнице потребовалось умереть или засохнуть, или больше не быть плодоносной, но суд Иисуса всегда аккуратен и точен. Он судил это дерево. И в том, что касается этого суда, я верю, основным было ответить этому дереву. Это было подтверждение и Слова Божьего. Иисус учил да. своих учеников в вере. И как вы можете найти пример лучше этого, это чем правда? обратиться к чему-то и дальше? Верно. Вот и поскольку в Библии говорится, что Он ответил смоковнице, это означает, что дерево проговорило к Нему, и Иисус судил эти слова. Поскольку вы увидите в Слове Божьем, по мере нашего продвижения дальше, что Он никогда не позволял ничему приносить Ему то, что противоречило словам Его Отца, Он Слава отталкивал Богу. это и принимал Слово Божье. Он отталкивает остальное и принимает Слово Божье. Он отталкивает негативные вещи или то, что Отец не говорил, и принимают то, что сказал Отец. И дальше мы видим, что Иисус сказал, «Вы можете обратиться к этой горе». Поэтому я перефразирую это так. Иисус говорит, что «Я могу обратиться к этой горе». И теперь мы верим. «Я могу обратиться к этой горе, поднимись да. и вернись в море». И это произойдет? Это шокирует? Нет. Это Иисус. Да. Иисус говорит, «Я действительно верю этому». Теперь и я верю этому, не так ли? что Иисус действительно верил тому, что да, Он говорил. без сомнений. Когда Он... Наверное, Он даже не смотрел на дерево, чтобы увидеть, будет ли кто-то есть с Него плод. И если бы они проходили в тот день мимо дерева, а ученики не обратили на это внимания, и на дереве все еще висели зеленые листья, Иисус не сказал бы «ты засохнешь». Иисус сказал раньше «Никто да не вкусит от тебя плода вовек». Я не знаю, означает ли это, что завтра тебя срубят. Эти слова могли означать и это оно было обречено, это что точно. Что оно никогда больше не произведет плода. Оно было обречено больше не производить плод. Именно так сказал Иисус. Да. Он никогда не сомневался в этом. Он не сомневался в том, что это произойдет. Почему? Потому что он поверил, когда сказал да. это. Что оно осуществится. И я записала здесь. Я действительно верю, что это произойдет. Я не сомневаюсь в своем сердце, что я могу молиться обо всем. Потому что я поверила, я приняла это, и это мое. На основании, на основании слова, слова Божьего. И еще одна причина того, что он знает, что сказанные им слова исполнится, ведь он уже сказал нам. Он ничего не говорит и не судит, не услышав вначале от своего отца. Верно. Поэтому, если вы услышите что-то от отца и скажете это, у вас не будет сомнений. Да. Когда мы получаем наши слова от Вы него, видите это в Слове Божьем, и у вас да. нет сомнений. Мы видим это у него. Он говорит это в наше сердце. И мы говорим эти слова. Мы не сомневаемся. И здесь он говорит, «Имейте веру Божью». Я говорю вам истину. Вы можете сказать этой горе, «Поднимись и вергнись в море, и это произойдет». Но вы должны действительно поверить, что это произойдет, и не сомневаться в своем сердце. И дальше он говорит о прощении. Какой то перевод? Это новый живой перевод Библии. Новый живой? Но Иисус не сказал «Вот что я могу делать». Он сказал, «Вы можете это делать. Вы также можете это делать. Вы можете делать это так же, как и Дело как даже он. не в том, что вы можете это делать, а в том, что вы должны это делать. И вам следует делать. жить как жил он. Да, верно. Да. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами Келли. Она будет учить нас из Слова Божьего. Мы начали с 11 главы от Марка, и мы по-прежнему в ней. И мы будем двигаться дальше. Мы читали... Невозможно полностью охватить 11 главу Верно, от Марка. это всегда хорошо. Все основано на 11 главе Евангелия Верно. от Марка. После того, как вы родились свыше, идет Марка 11. Марка 11. И одна из значительных вещей, которые я видела, это как Иисус показывает ученикам, как Он ходит верой. Да. Он не просто говорит им: имейте веру Божью. Я думаю, что он также показывает им, как они могут верить в то, что он говорит. Имейте веру Божью. Если он говорит это, на самом деле это означает: верьте в меня. Он верил в Отца. Поэтому, что говорил отец, то Иисус и делал. Отец послал Иоанна его. Иоанна 5:30. Иоанна 5. Есть еще одно место писания в Иоанна 5, где говорится. Я ничего не делаю от себя. Да. Я ничего не делаю от себя, я не начинаю я ничего то, от себя. Я что вижу Я просто делаю то, что Он говорит мне делать. Я объявляю тот суд, который Он показывает мне. О чем говорит Иисус? Он произвел суд на том базаре, потому что Он увидел, что происходит в храме. Он произвел суд на основании Слова Божьего. Отец говорит, «Мой дом наречется домом молитвы». Значит, таковым да. он и должен быть. Он не должен называться «домом торговли». Он не должен называться «вертепом разбойников». Это «дом молитвы». Поэтому Иисус приходит, говорит это и поступает Аминь. так. И Он хочет, чтобы мы поступали точно так же. И вот Петр шокирован тем, что дерево засохло. Но Иисус говорит, «Имейте веру Божью». Или можно сказать, что Иисус говорит, «У Меня есть вера Божья». Вот почему это сработало. У меня есть вера Божья. Я делаю то, что он говорит мне делать, и я говорю то, что он говорит мне сказать. Я могу сказать горе, поднимись, и она послушается меня, потому что у меня нет никаких сомнений в моем сердце. Поэтому, прежде чем мы пойдем дальше, я бы хотела сказать кое-что о вере и о сомнениях. Хорошо. Итак, он говорит, имейте веру Божью. Позвольте мне сказать вам, что означает слово «вера». Вот у меня здесь есть замечательная Библия, издание «Жизнь, наполненная Духом». Здесь есть два перевода – «Короля Якова» и «Новый Живой». Это замечательно. Если у вас нет такой Библии, знайте, что это замечательная Библия для изучения, потому что в ней есть много определений греческих слов. Итак, слово «вера» означает «убеждение», «уверенность». Иисус имел полную уверенность в Отце. Он не подвергал сомнению Его слова. Он не задавался вопросом, знает ли Отец, о чем Он говорит. Он знал, что Отец все сотворил. У Отца есть план. Поэтому, если Он говорит мне сказать что-то или сделать что-то, это приведет в исполнение благой да, плана Отца. Он всегда благой. И хорошо для нас то, что Иисус сказал нам вести себя так же. И нам не нужно все пытаться вычислить. Фактически, когда мы начинаем пытаться усердно что-то вычислить, мы все портим. Поэтому Иисус говорит, имейте веру Божью, убеждение, уверенность, доверие, веру, полагайтесь на Бога. Полностью полагайтесь на Него. Мы будем читать сегодня и завтра из 6 главы Иоанна о том, как полностью полагаться на Иисуса. Он тот, на кого нам нужно полагаться. Он полагался на Отца. В Евангелии от Иоанна он начинает говорить своим ученикам. «Я возьму у Отца». «Я делаю только то, что вижу у Отца». «И дам это Духу Святому» а Дух Святой передаст вам. Поэтому все, что Дух Святой приносит нам, пришло от Иисуса. И все, что приходит от Иисуса, пришло от Отца. И когда Иисус был на земле, Он действовал точно так же, как это следует делать нам сегодня. То есть Отец давал что-то Духу Святому, а Дух Святой передавал Ему. Тогда Он говорил это и передавал нам. Но сейчас Он берет у Отца, отдает это Духу Святому, а Дух Святой говорит нам. Но я думаю, что этот разрыв сужается, потому что Его присутствие наполняет землю. И Он начинает позволять нам, Своему телу, познавать Себя. Он открывает наши глаза в отношении Себя. Он говорит, «Посмотрите на меня. Посмотрите на меня. Я ваш источник. Я скажу вам, что говорить. Я скажу вам, что делать». И Дух святой по-прежнему приносит нам определенные вещи. Он приносит нам Его Слово. Но присутствие Иисуса очень близко к нам прямо сейчас. И Он наполняет землю Своим присутствием. И Он удаляет все, что мешает Его присутствию наполнить нашу жизнь. Он убирает это. Он убирает это. Так же, как Он поступил в тот день в храме, Он переворачивает столы в нашей жизни, которые не должны быть в нашем сердце. То, чего не должно быть в нашей жизни и то, что не соответствует Слову Отца. И мы просто должны следовать за Ним. Итак, у нас есть уверенность в Нем. Мы полагаемся на Него. Он достоин доверия. Мы должны быть убежденными в этом. Эта вера, говорится в издании «Жизнь, наполненная Духом», божественно помещена в нас. Это принцип внутренней уверенности, доверия и полагания на Бога и все, что Он говорит. Итак, то, что у нас есть вера, это не что-то внешнее. Мы не можем это просто получить. Если вы родились свыше, это было вложено в ваше сердце. Нам нужно просто воспользоваться Развивать. этим. Развивать. это. И однажды ты прочитала это в перерыве между нашими передачами. Ты прочитала это, и ты сказала, «Мудрый человек будет вычерпывать из глубокого колодца Аминь. то, что ему нужно». Вера находится внутри нас. Библия говорит, что Иисус является автором веры. В одном стихе написано, что Он инициатор веры. Он изначально инициировал в нас веру. Он принес ее с собой, когда вошел в нашу жизнь. Он принес с собой веру. Разве не написано, что Он начальник и завершитель нашей веры? В нашем переводе сказано «автор и завершитель». Да. В другом переводе говорится «Он инициатор и тот, кто развивает веру». Итак, Он инициирует веру и развивает ее. Итак, вера в Слово Божье — это повернуться да. к Иисусу, чтобы делать то, что Он Верно? говорит. Нам не нужно выдумать святой, тяжело работать над этим. Фактически Иисус сказал в Своем Слове... Он сделал всю работу. Он сказал, «Придите ко Мне, труждающиеся, обремененные, уставшие. Я не хочу, чтобы вы были уставшими. Если вы придете ко Мне, — говорит Он, — то вы научитесь Я дам вам покой. Да, Он сказал, «Я дам вам покой». Но нам нужно Это научиться тоже от Него. Нам нужно научиться от Него. Он сказал, «Я кроток и смирен сердцем». Что он имел в виду? Так он ведет себя со своим отцом. Со своим отцом. Все, что ты говоришь, да. будет исполнено Господь. И если мы сможем стать такими, то мы будем почивать в Иисусе. Иисус почивал в Отце, а мы сможем почивать в словах Хала Иисуса. Богу. Когда мы просто верим в Его Слово и позволяем нашей жизни идти тем путем, которым Он говорит. Мы берем то, что Он говорит, и говорим, «Я верю этому, я соглашаюсь с этим». Мы не спорим с этим, мы не пытаемся идти другим да. путем. Мы слушаем Его. И вот одна вещь. Иисус так хорош в этом. Он никогда не слушал, если что-то приходило к Нему другим путем. И я хочу, чтобы мы рассмотрели он это сегодня. Он хорошо понимал это. Да. Давайте откроем 16 главу от Матвея. Враг всегда пытался заставить Иисуса показать знамение, «Ты докажи». И, например, мы не будем открывать сегодня это место, но когда Иисус был искушаем в пустыне, написано, что сатана сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз. Если ты Сын Божий, скажи этим камням превратиться в хлеб». Сатана искушал Иисуса, когда Иисус был физически слаб, поскольку он был голодным. Он искушал Иисуса, когда Иисус был слаб, поскольку Бог, Иисус знал это о себе, но у него не было какого-то знамения с небес, или голоса с небес, когда он был в пустыне. Но разве до того, как он зашел в пустыню, Бог не сказал о нем, «Это мой возлюбленный сын». Но да. сатана искушал его, когда Конечно. Иисус был физически слаб. Он сдал, экзамен. Он сдал экзамен. Он сдал его, говоря «написано». Он сдал его, принося Слово Божье. Если задуматься об этом, то если мы собираемся возрастать в нем, нам нужно сдавать экзамены. Да. И верить тому, что есть в записанном Слове Божьем. Принимать это так, будто Бог лично обращается ко мне. И это есть сдача экзамена. Я думаю, что люди считают, что не нужно сдавать никаких экзаменов. Что есть Библия... Я не знаю, как вы... Бог не посылает испытания. Но вы не можете жить на этой планете, да. не столкнувшись с реалиями этого мира. Потому да. что мы живем здесь. Но знаете что? Могу ли я сказать так? Давайте просто перестанем быть нытиками. Перестанем бежать от разных вызовов. Я хочу, чтобы все в моей жизни было гладко. Я не хочу никаких трудностей для своих детей. Я думаю, что возникают искушения спасти наших детей, думать, что мы можем сделать это. «Бог, Ты не спасаешь моих детей от этих трудностей». Вам лучше научить кое-чему этих не детей. лучше вмешаться и сделать это. Знаете что? Вам нужна надежда. Вам нужно научить их. И вам нужно позволить Господу взять ситуацию в свои руки и научить их. Потому что, когда в дом ваших детей придут трудности, именно Иисус будет Избавителем. Он никогда не говорил, что у нас не будет никаких испытаний или трудностей и на земле. от нас зависит, чтобы мы учили своих детей, воспитывали их в почтении Господу. Когда они состарятся, произойдет что? Да. Они не отойдут от этого слова. Им нужно видеть, как вы противостоите искушением Словом Божьим в своих устах и Библией в своей руке. Его Словом в своих устах. Аминь. Делая что? Выгоняя меняльщиков денег. Убирая альтернативные источники. Убирая альтернативный голос и вкладывая в свое сердце то, что говорит Бог. Здорово. И когда Иисус поступал так, Он показывал нам хороший пример. Однажды я подумала об этом, и я не задумывалась на эту тему так глубоко, как тот день. Я подумала, Сатана искушал Иисуса, поэтому он отвечал Словом Божьим. И это правда. Написано. Но не только Сатана говорил ему сказать те вещи, на которые он отвечал Словом Божьим. Написано. То, что сатана хотел заставить его сделать, не было тем, что сказал ему сделать отец. Да. Вы можете подумать, я не понимаю, этого. Это он, было противоположным. Когда к нам приходят голоса и говорят о том, что может неплохо сделать то или другое, но вам необходимо противостоять этим голосам, потому что не Иисус сказал вам сделать это. Потому что, если отец не говорил ему что-то делать, Иисус к этому не прикасался. Задумайтесь об этом. Он говорил, нет, мой отец говорит это. Во свете этого. Задумайтесь о том, как мы благословлены тем, что у нас Боже есть записанное Слово Божье, записанное, помазанное Слово Божье, чтобы мы могли смотреть в Него и видеть то, что Он говорит, и брать это. Некоторые люди не хотят брать это или не верят этому, поэтому они игнорируют Слово и живут по-своему. И тогда вам придется вкушать то, что Библия называет ваших плодом путей. ваших путей. Мне нравится вкушать плод его путей. его путей. Аминь. И когда мы знаем, что он говорит, сатана не может уловить нас. Но когда вы не знаете, что говорит о вас его слово, к вам приходят другие голоса. И сатане нравится убеждать вас в том, что именно Бог говорит вам это. Сатане нравится убеждать вас, и вы знаете, Бог дает вам болезни, чтобы научить вас чему-то, и вы выйдете из них лучшими. Что благодать Божья сделает вас еще лучшими после этой болезни, потому что это его благодать. Но это дьявольская ложь, чтобы вы думали, что Бог навел это на вас. Он говорит в своем слове, что он так не поступает. Поэтому вы должны разбираться, вы это знаете. записано в Слове Божьем. Поэтому вы отбрасываете Плюс ложь. если вы не знаете, что находится в Слове, значит, вы не проводили в нем да. время, поэтому вы не знаете. И тогда вам остается лишь то, что вы можете делать, поскольку вера приходит от слышания, слышания от Слова Божьего. Если вы не услышали Слово, у вас нет веры. И вы не можете получить веру, вы не можете иметь веру Божью относительно того, что Он не говорит. Да. Именно этому противостоял Иисус. Это не Бог говорил ему. Бог мог бы сказать, обрати этот камень в хлеб. Он мог бы сделать это. Он же размножил да. два хлеба и рыбу на банкете для 15 и 20 тысяч человек. Он мог сделать Банкет. это. Но он не сделал это, потому что Бог не говорил ему. И не из-за того, что дьявол сказал ему это. Иногда... Давайте откроем 16 главу Евангелия от Матфея. Да. Давайте посмотрим 21 стих. После этого, Иисус начал ясно говорить Своим ученикам, что Ему необходимо идти в Иерусалим. Если вас когда-то интересовало, что должно было произойти, когда Он направлялся в Иерусалим, когда они были в Гефсиманском саду, когда они принимали причастие, когда Он умывал их ноги, то они бы понимали, что происходит, потому что здесь сказано. Иисус начал говорить Своим ученикам ясно, что Ему необходимо идти в Иерусалим, и что Он будет страдать от многих ужасных вещей, совершаемых руками старейшин, первосвященников и учителей религиозного закона, и что убьют Его. Это большая подробность, которую, похоже, пропустили. Да, не пропускайте это. Но на третий день он воскреснет из мертвых. Они и это пропустили. Здесь говорится, что он начал ясно объяснять им. Но они не слушали. И причина, по которой они не слушали, в том, что они слушали что-то другое. Они слушали свою плоть. Они слушали голос врага, который пытался искусить Иисуса сделать что-то другое. И здесь говорится, но Петр... Но Петр... Мне нравится Петр. Он был сильным человеком. Он... Да. Говорит им. Говорит дальше. Я никогда не думала об этом раньше, но ты могла бы проповедовать послание о войне веры. Да. Будете ли вы верить тому, что происходит извне, или же вы будете верить тому, что говорит Слово Божье? Пойдете ли вы легким путем? Но то, что кажется легким путем, на самом Изберете деле... Путь. Это не лучший путь. Или же вы будете противостоять дьяволу, и он убежит от вас. Вот настоящий выбор. Мы видим здесь, что Иисус именно так и поступает. Только дьявол в этом случае похож на Петра. Иисус не называл Петра дьяволом. Да, это был выбор. Но его голос, как и голос смоковницы, да. которая сказала что-то Иисусу, а Иисус ответил ей. Так сказано в Библии, сказано, что он ответил смаковнице. Он ответил Итак, Петр сказал что-то Иисусу, и это для Иисуса было искушением. Что же он сделал? Он ответил. Именно это нам нужно научиться делать в том, что касается веры в Слово Божье. Нам нужно научиться отвечать неверию, или же идти путем неверия, который приведет нас к поражению. Поэтому мы отвечаем Словом Божьим. Мы отвечаем на ложь дьявола Словом Божьим. Да. Если вы получаете сообщение о том, что у вас неизлечимая болезнь, и через шесть месяцев вы умрете, именно тогда вам нужно подняться и сказать, «Я стою на Слове Божьем». Поэтому вам нужно сделать это еще до того, как что-то произойдет. Это ключ к жизни в благословении, исполнять то, что говорит Слово Божье. И если болезни и недуги попытаются прийти к вам, вы уже знаете, что в Библии сказано, «Он взял мои болезни и понес мои недуги, и ранами его я исцелилась». Поэтому мы исцелены да. уже. Аминь. У меня есть совет. Если вы в таком положении, когда говорите уже слишком поздно, миссис Глория. Мне уже поставили диагноз, я не могу сказать, что внутри меня есть это слово. Займитесь Заидите этим. друга или подругу. Позвоните своим друзьям, или же позвоните ей в миссию Канета Коупленда. Это и нужно. Для этого мы здесь. Для этого предназначены аудио Именно. и видеоматериалы. И отправляйтесь в школу. Да. Знаете, у этих ребят Станьте, был Станьте Сус... идите в хорошую церковь, где проповедуется Слово И поскольку Божье. Иисус знал, кто Он из Писания... То когда сатана использовал кого-то или обстоятельства, чтобы сказать что-то другое, Иисус считал это ложью. Если вы не знаете истину, да. вы не сможете узнать ложь. Верно. Но когда вы по-настоящему начинаете помещать в себя Слово Божье, и вы начинаете предоставлять себя Иисусу, чтобы Он убрал из вас все, что основано на лжи, то вы начинаете видеть разницу между истиной и ложью. И это то, что произошло здесь с Иисусом. Петр отвел его в сторону и начал укорять Иисуса за то, что он так говорил. Сколько раз... Спросите себя. Сколько раз Господь я укорял тебя, когда что-то шло не так, как я ожидал? Или мне нужны были деньги, но они не пришли так, как я ожидал? Или я хотел получить исцеление, и оно не пришло так, как я думал? Не выговаривайте Иисусу. Обратитесь к Его Слову. Да? Дайте Ему то, с чем Он может работать. Петр мог получить... Позвольте мне показать это. Петр мог принять Слово, которое Иисус говорил о Своем будущем. Это могло потолкнуть Петра к лучшей и более правильной реакции в Гефсиманском саду. И также он бы не отрекся от Иисуса. Когда вы отрекаетесь от того, что Иисус говорит вам, это приводит вас к такому месту, где вы отрекаетесь от силы Иисуса избавить вас, когда все становится трудно. Не делайте этого. Петр отрекся от Иисуса, и его силы избавить его. Когда столкнулся с гонениями, он отрекся от Иисуса. Конечно же, он потом исправился. Иисус знал, что это произойдет. Он сказал, «Послушай, Петр, когда ты изменишься, ты укрепишь братьев. Поэтому не наполняйся сегодня дом, потому что каждый из нас в чем-то совершал ошибку. Но Иисус работает с нами, чтобы мы изменились. И тогда мы развернемся и начнем делать то, что мы с тобой сейчас делаем, помогая укреплять братьев. Мы сидим здесь не потому, что мы совершенные. Мы сидим здесь потому, что то же самое происходило в нашей жизни, и мы совершали ошибки. Но мы научились. Да. И мы хотим поделиться с вами этим опытом. Позвольте мне быстро прочитать это. Он сказал, «Да запретят тебе небеса, Господь, пусть это никогда не произойдет с тобой». Это удивительная речь из уст Петра, и, конечно же, мы поговорим об этом завтра. Но сегодня я хочу порекомендовать вам. Не укоряйте Иисуса. Просто помолчите, закройте уста и послушайте. И Он скажет вам то, что вам нужно знать сегодня. А мы еще вернемся. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Келли сегодня с нами, чтобы говорить о чем? Мы можем открыть 17 главу Иеремии, потому что там говорится о некоторых вещах, о которых мы говорим. На этой неделе мы поговорим о том, что мы учимся у Иисуса. Он сказал, «Если хотите покоя, научитесь тому, что делаю я». Да. «Делайте то, что делаю я». И мы видим, что когда к Нему приходит то, что противоречит Слову Его Отца, Иисус отталкивает это. Он не позволяет этому корениться в нем. И мы видим, что он сделал это с миновщиками денег в храме. Слово говорит, мой дом будет назван домом молитвы. Но когда он зашел туда, это был дом торговли. Это было место жадности, обмена денег. И Иисус назвал его вертепом разбойников. Это достаточно суровое провозглашение. Да. То, что происходило в храме, не соответствовало тому, что говорилось о Нем в Слове Божьем. Поэтому Иисус убрал это из храма. Я также думаю, мама, что мы увидели на этой неделе, как Он выгнал все это из храма. Когда к Нему приходило то, что не соответствовало сказанному в Слове Божьем, Он изгонял это. Он брал то, что говорит Слово. И нам необходимо научиться у Иисуса поступать так же. Да. Итак, вчера мы остановились. Чего мы не сможем сделать, пока не узнаем, что пока говорит Слово Божье. Мы не Слово узнаем, Божье. что говорит Слово Божье. И вчера мы говорили, что если вы не знаете о чем написано в Слове, то вы не узнаете ложь, когда она придет к вам. Вы даже не узнаете истину, когда да. она придет к вам. И в книге Еремии говорится, что если вы человек, который полагается на человеческую плоть, вместо того, чтобы уповать на Господа, вы даже не увидите, когда доброе придет к вам, потому что ваши глаза пытаются увидеть то, что Бог, возможно, даже не говорил, что является хорошим или вообще предназначено вам. Да. И сатана пытается удержать вас в этом положении, в попытках угодить Богу и в то же время не слушать Его. Не знать, как угодить Не знать, ему. что есть истина, и не знать, что угождает Богу. Да. Богу угодно, когда мы знаем, что говорит Его Слово, и мы поступаем на Его основании. И речь не идет о совершенной жизни, потому что наше совершенство в Иисусе. Да. И позволяя Ему действовать в нас и изменять нас, и исправлять какие-то вещи в нашей жизни, тогда мы становимся совершенными и целостными, и ни в чем не имеем недостатка, благодаря Его присутствию внутри нас. Так что давайте начнем с того, на чем мы закончили вчера. И мы три дня исследовали 11 главу Евангелия от Марка. Где то сегодня? И это правильно. Вчера мы остановились на 16 главе Евангелия от Матвея, где Иисус начинает говорить о том, что Он пострадает что Его убьют, и что на третий день Он воскреснет из мертвых. Ученики даже не слушали этого. Они не были в одном потоке с Иисусом, поскольку впали в искушение в Гесеманском саду, и на кресте, и после креста. Они не должны были быть удивлены тем, что Иисус пошел на крест. Они не должны были удивляться тому, что Он воскрес, потому что Он уже сказал им об этом. Но они не слушали, и они противились Его слову. И когда пришли неприятности, в них не было Слова Божьего, чтобы одержать победу. И, конечно же, Он всегда помогает нам. Он продолжал помогать им. Они приняли Его Слово. Они стали победоносными. Но они плохо справлялись с тем искушением, когда оно пришло. Особенно это касается Петра. Давайте положим здесь закладку. «Вчера я говорила о том, что Иисус противостоял врагу Словом Божьим». Это в Иисуса в пустыне, Матвея 4. И я сказала одну неправильную вещь, поэтому я хочу вернуться назад и исправить это. Вот это да, я сделала ошибку. Матфея 4? Матвея 4? Фактически Матвея 3. Я сказала, что сатана атаковал Иисуса, когда тот был слаб физически. И я сказала, или, может быть, подумала об этом, я не помню, что я сказала, но я сказала о крещении Иисуса, что когда Бог Отец сказал, «Это мой возлюбленный Сын, который приносит мне большую радость, мой возлюбленный Сын, который мне угоден». Бог сказал это до того, как Иисус пошел в пустыню и был искушаем. По-моему, я поменял эти события местами. Поэтому я хотела исправиться. Мы сейчас быстренько прочитаем это. Это то, что я сказала, давайте не будем открывать это. Вот как важно открывать Слово Божье и читать его, а не полагаться на свою память. Видите, как я все поменяла местами? Так где же ты? Хорошо. Давайте быстро прочитаем четвертую главу Матвея. Потому что я просто хотела напомнить нам о том, как Иисус противостоял лжи. Но он мог противостоять этой лжи, потому что знал истину. Верно. Сатана пришел к нему и сказал, «Если ты сын Божий, скажи этим камням стать буханками хлеба». Был ли он сыном Божьим? Да. Мог ли он сделать камни хлебами? Да. Но он когда-нибудь делал то, что отец говорил ему не делать. Согласно записанному в Иоанна 5, а также в других местах Писания, он говорил это несколько раз. «Я ничего не делаю от себя». «Я ничего да. не делаю», — сказал он, — «я ничего не могу сделать от себя, а делаю то, что говорит мой Отец». Я говорю то что, отец. Я то, что говорит мой Отец. Я делаю то, что говорит мой Отец. Я ничего не делаю другого. И однажды я осознала, посмотрев на эти вещи, потому что я всегда думала, он не послушал сатану. Сатана искушал его. Иисус противостоял ему, говоря «Слово Божье». Это правда. Но если вы посмотрите глубже в контексте записанного в Слове Божьем, вы увидите, что Иисус сказал в 5 главе Иоанна, и давайте перейдем к корню того, чему Он противостоял. Он не просто противостоял, когда сатана что-то говорил. Его практикой было противостоять всему, что не говорил его отец. Вот почему, когда Петр сказал определенные вещи... Мы рассмотрим их через минуту, когда Петр сказал ему «нет». Он укорил его за то, что Иисус говорил, что собирается умереть. И в своем друге Иисус распознал ложь, хотя Петр был его другом. Легко сказать «это был сатана», поэтому он противостоял сатане. Да, но его практикой было, и мы также должны практиковать то же самое. Его практика была противостоять всему, что не пришло от его отца. Итак, он не просто противостоит сатане Словом Божьим. Он противостоит любому голосу, который не пришел от его отца. И когда он был голоден, и враг приносил нам то, что кажется хорошей идеей, потому что это удовлетворяет что-то в нас, мы голодны. Или же, когда нам нужны деньги, к нам приходят какие-то вещи, и это выглядит как хорошая идея. Это может быть от Бога. Если мы не практиковали то, что Он говорит, мы можем легко ухватиться за эти идеи. И внезапно мы связываемся со всем другим источником. Иисус никогда не позволял себе связываться с другим источником. Он был подсоединен к своему Отцу. И когда вы соединяетесь с другим источником, именно это принесет вам неприятности. Или можно сказать, когда вы верите в другой источник, то вы не верите в правильный источник. Да, когда у вас есть уверенность. Верно. Поэтому, когда Петр сказал... Мы читали из Марка 11, и Петр сказал, «Господь, посмотри, дерево, к которому ты обратился, или которое ты проклял, Проклян. высохло». Иисус сказал, «Имейте веру Божью. Не верьте в другие вещи, верьте в Него». Поэтому Иисус берет свою веру в Отца, и Он хочет, чтобы мы верили в Него, потому что Он возьмет то, что говорит Отец, и Его работа — выразить это нам. Поэтому, зная Слово, Иисус был способен различать ложь. Зная Слово, мы сможем различать ложь. Иисус знал, что вертеп разбойников не да. должен быть в храме, потому что Он знал, что храм должен быть домом молитвы. Почему? Потому что Он увидел это в Слове Божьем. И во время искушения в 4 главе Евангелия от Матвея Иисусу сказали, «Скажи этим камням сделаться буханками хлеба». Иисус ответил, «Нет». Слово говорит, люди будут жить не одним хлебом, но каждым словом, которое исходит из уст Божьих. На этой неделе и на следующей неделе мы будем говорить о том, что Иисус назвал Себя хлебом жизни. Он мана. Он хлеб жизни. И я верю что Господь поможет нам соединить некоторые вещи для нас, чтобы мы увидели... Я просто даю вам небольшой предварительный просмотр. Он наш источник. Сатана пытается заставить его обратиться к другому источнику, к другому существу, а не к Отцу, а не к Слову Божьему, которое пришло от Отца. Поэтому он не просто противостоит тому, что говорит сатана, он противостоит тому, чтобы действовать на основании другого слова. И сатана попытался запутать вас, используя даже Слово Божье. Он будет приносить вам Слово Божье, но это Слово не является Ремой от Отца. Это просто здорово, мама. Могу ли я прочитать это? В Евангелии от Матвея, в переводе «Жизнь, наполненная Духом», есть определение Слова, которое переведено у нас как «Слово», но каждым словом, которое исходит из уст Божьих, Здесь говорится Рема, это слово Рема, или греческое слово Рема, которое означает сказанное или произнесенное, в отличие от логоса, который является выражением послания и записано. Логос это послание. Рема это передача послания. Когда Бог дал нам эти послания, они не стали Ремой, пока вы не взяли их и не приняли их. И даже если они становятся Ремой, это вы говорите то, тогда это Бог, который обращается. И вы говорите к вам. то, что сказал Бог. И когда вы читаете Слово Божье, я ожидаю, что Иисус будет говорить это послание в ваше сердце, чтобы оно стало Ремой от Него. Это становится Рэмой от Него. И тогда вы говорите Его, и оно становится Ремой, наполненной силой. Я не поняла, какое это место Писания. Матфея 4.4 здесь говорится, Значение слова рема отличается от значения слова «Логос». И это проиллюстрировано в послании к Ефесянам 6.17, где речь идет не о Писании в целом, а о части или стихе, которые верующие используют в качестве меча в нужное время. Это здорово. Итак, «Логос». Все это «Логос». Из какой Библии ты читаешь? «Жизнь, наполненная Духом». Там есть определение слова словаря Не знаю, есть ли у меня такая. Это хороший перевод. Мне нравится, как здесь сказано. Все это есть в Его Слове. Это Его послание нам. Но Рема это мы берем Слово, как Иисус брал Слово, и держим его в руках. Верующие могут держать это слово, как меч. Да, верно. И прорываться сквозь все, что говорит враг, и получать истину. Здорово, не так ли? Здорово. Хорошо. Я не хотела рассматривать это, но думаю, что считаю, нужно, что это сделать. здорово. Давайте вернемся к 17 главе Евангелия от Матвея, поскольку Петр приносит Слово Иисусу, и я уверена, что он сейчас говорит вместо Отца. Он будет говорить Иисусу, он говорит вместо Отца, и он говорит Иисусу, «Не говори такие вещи, Иисус!» Поскольку только что Господь сказал, что его убьют, и он ужасно пострадает. Здесь говорится, Петр отвел его в сторону, и начал укорять его за то, что он так говорил. «Да запретят тебе небеса, Господь!» Представляешь это, мама? Как написано в традиционном переводе. Но он сказал... Где это? Да запретят тебе небеса, Иисус! Позволь мне увидеть твой перевод». Матвея 16, 22. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобою». Итак, он прикословил ему, и он сказал... «Нет, Господь, пусть это никогда не произойдет с тобой». «Я прошу прощения, я показал тебе не то место Петра. Все нормально. И здесь сказано, «Он же, обративший, сказал Петру». В некоторых переводах говорится, «Отойди от меня, сатана». И Петр не был сатаной. Слова, которые сходили из его уст, были ложью. Они были искушениями. Искушением. И они также были лживыми. И знаешь, мама, Слово Божье говорит, что дьявол – отец всей лжи. Да. Поэтому то, что Петр говорит Иисусу, было от врага. Да, это, это было искушение. искушение. И здесь написано да. «Отойди от меня, сатана, ты опасный капкан для меня». Ты смотришь на это с чисточеловеческой точки зрения, а не с Божьей. И я хочу, чтобы вы услышали эти слова «опасный капкан». И опять-таки, если вы не знаете истину, вы не узнаете «опасный капкан». Когда он появится. Да. Потому что это будет звучать хорошо для человеческой природы нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы не делать этого. А вот что говорится в расширенном переводе. «Отойди от меня, сатана, ты на моем пути, ты искушение и препятствие, и сеть для меня». Сеть. Потому что ты думаешь тем, что является не частью природы и личности Бога, а людей. Как часто мы делаем это? Мы думаем о том, что присущи людям, вместо того, чтобы думать о том, что присуще Богу. Посмотри, что говорится дальше. Иисус сказал Своим ученикам прямо после того, что мы только что читали, «Если кто-то желает быть Моим учеником, отвергнись себя, сведи взгляд со своих интересов и забудь себя и их. «Возьми крест, иначе говоря, слушайся меня, а не других вещей, других людей». Вот Подхватить что он говорит. Подхватить его миссию. Да. Взять его и Возьми крест и следуй за мной. Следуй за мной. Разве это не является сути всего да. для нас? Если мы собираемся иметь жизнь, которую Бог пообещал в этой книге, мы не можем делать свой выбор и идти своим путем. Мы должны обращаться к Библии. Мы должны делать то, что Бог говорит. Вот почему Иисус продолжал говорить людям, «Приходите и следуйте за мной». Вы видите разные реакции в Слове Божьем, вы видите разные ответы. Я не знаю, будет ли у нас время на следующей неделе поговорить об этом, но знаете, молодой богатый правитель ушел расстроен Да. Но мытарь, о нем говорится, что он тут же подхватился. Он как раз занимался сбором пошлин, и он подхватился, когда Иисус сказал, «Приходи и следуй за мной». Так что... Итак, он хочет, чтобы мы следовали за тем, что он делает. Вот что говорится в расширенном переводе. «Если кто-то хочет идти за мной, и желает быть Моим учеником, отвергнись себя, не обращай внимания, не смотри на свои интересы, забудь о себе и о них, возьми свой крест и следуй за Мною, и прочно прикрепись ко Мне». Итак, Иисус пытается донести до Него что-то. Чтобы Он мог быть победоносным. Чтобы ничего не стояло между Ним и исполнением того, что Он должен сделать. И давайте забежим вперед и посмотрим как Петр потерпел поражение. Мы можем положить закладку в это место. Но давайте подумаем о том, да. что он потерял, отвергшись Иисуса. Он не смог удержать свой взгляд на Иисусе в Гефсиманском саду, когда Иисус молился. Иисус сказал, «Бодрствуйте и молитесь со мной, и вы не впадете в искушение». Да. Но Петр не смог этого сделать. И причина, по которой Петр не смог этого сделать, в том, что он не практиковал это так, как Иисус. Иисус практиковал. «Я делаю только то, что говорит не Отец. Я не принимаю свои решения. Я просто делаю то, что говорит Отец». Итак, Иисус отставил в сторону свою волю для того, чтобы следовать воле Отца. И Он просит нас, если мы хотим быть победоносными и жить той жизнью, которую обещает нам Его Слово, нам необходимо отречься от себя. И, как говорится в расширенном переводе, мы должны сосредоточить свой взгляд на Нем и следовать за Ним так, как Он следовал за Своим Отцом. Иначе будет то, что он сказал Петру. «Ты опасная ловушка». Я хочу прочитать это из греческого Хорошо. оригинала. В оригинале стоит слово «скандалон». «Скандалон». Именно так я говорю «скандалон». «Опасная ловушка». «Скандалон». «Скандальная». Изначально это палка с наживкой, которая использовалась для того, чтобы ловить животных. Итак, представь себе это, мама. Представь себе эту клетку. Представь себе клетку, которая поддерживается этой палкой. И они помещают туда наживку. И если кто-то да. не берет наживку, или не трогает палку, они не попадают да. в эту ловушку. Да. Поэтому Иисус говорит здесь эти слова, или слова Петра, или ложь врага. И на самом деле, можно сказать так, опасная ловушка — это поступать по-своему. Избирать свое. Именно это приводит вас в ловушки врага, потому что он пытается уловить вас. Он такой лжец, он, он лжец. пытается отговорить вас от истины. Лжец, лжец, лжец. Да. Иисус сказал Петру, сатана желает пересеять вас. И мы живем в такое время, когда сатана действительно очень хочет пересеять каждого. Он хочет, чтобы каждый попался в ловушку, чтобы он мог закрыть вас и помешать вам делать то, что Бог Отец и Иисус хотят, чтобы вы делали. Слезать вас. Поэтому Иисус сказал, «Если вы хотите быть моими последователями, вы должны отвернуться от своих эгоистичных путей, взять свой крест и следовать за мной. Если вы будете пытаться держаться за свою жизнь, вы потеряете ее». Но если вы потеряете свою жизнь ради меня, вы спасете ее. Хвала Богу. И мне это очень нравится. Мы не должны покупаться на уловки врага. Мы должны помнить о том, что каждый день сатана пытается сбить нас с пути, просеять нас. Он пытается использовать слова того или другого человека или ложь, чтобы попытаться заставить нас прилепиться к чему-то другому или к другим словам, а не к словам Иисуса. Иисус так не поступал. Он не принял этого от Петра. Да. Он не принял этого от врага. И мы с вами можем быть такими же. Мы должны возвращаться да. к тому, что делал Иисус. Он сказал, «Я делаю только то, что делает мой Или отец». «Я говорю только то, что Мы можем сказать, отец. «Я делаю только то, что делает Иисус». Он говорит ко мне. И мне это нравится. Давайте закончим сегодняшнюю передачу следующим. Он наш пастух. «Мои овцы», — сказал он, — «мои овцы знают и они мой они идут голос, за мной. И вы можете... В переводе говорится «они следуют и за мной». И они следуют за мной. Теперь вы видите, почему так важно для него донести это нам. И он говорит нам сегодня, что вы его овца. Вы будете знать мой голос и следовать за мной. А это означает, что мы победим. Аминь. Аминь. Не уходите, мы скоро вернемся. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами Келли, у нее есть много хороших новостей, которыми она поделится с нами из Слова Божьего. Что именно делает вас свободными? Истина Слова Божьего. Аминь. Мы слушаем, Келли. Мы слушаем. Мы говорили на этой неделе, что если вы не знаете истину, вы не сможете узнать или распознать Да, это ложь. правда. И это мудро. Да. Иисус постоянно говорил о себе. Я не делаю того, что мой отец не говорит мне делать. Я ничего не говорю да. и ничего не делаю, пока не услышу от него. Я не делаю свой выбор. Дело не в том, чего хочу я. Дело не в моей воле. И он действительно хочет, чтобы мы жили точно так же. Потому что он хочет иметь возможность давать нам слова, которые мы бы говорили. Он хочет, чтобы мы знали, что говорит Слово Божье о нашей жизни и как она должна выглядеть. Поэтому, когда приходит ложь, мы сможем оттолкнуть ее и принять истину. Я не буду возвращаться назад и проповедовать об этом опять. Вы сами можете увидеть это в Слове Божьем. Вспомните, как Иисус поступил с миновщиками денег, которые устроили в храме вертеп разбойников. Да. Он выгнал их? Да. В буквальном да. смысле. Но он сказал, и он сказал это Словом Божьим. «Мой отец говорит, что его храм должен быть домом молитвы а вы сделали его вертепом разбойников. Поэтому он выбросил это. И следующее, что он сделал, это учил в храме. И теперь храм является тем, чем должен быть. Потому что Иисус употребил Слово Божье. И он хочет, чтобы да. мы делали то же самое в нашей жизни. Отталкивали ложь и позволяли ему прийти и изменить что-то в нашей жизни. Убрать ложь или то, что выступает против Слова Божьего чтобы мы могли принять то, что Он говорит о нас. Принять это внутри себя и сделать Его слова нашей манной и нашим хлебом. Что это дает? Если вы не знаете истину, вы не узнаете ложь. Верно. И Писание просто говорит, если вы познаете истину, она освободит вас. Это то, чего мы хотим, быть свободными. Мы не хотим быть связанными Верно. грехом или дьяволом или проклятием. И дьявол является главным лжецом. Да. Вся ложь приходит он от него. Он этим занимается. Поэтому он говорит вам ложь, поскольку хочет, чтобы вы были связаны. Он не хочет, чтобы вы были свободными. Да, он хочет контроль. И, соответственно, Бог, Иисус, Отец, хотят, чтобы вы знали истину, потому что Иисус сделал вас свободными. Да. И причина, по которой истина делает вас свободными, в том, что Иисус он уже освободил вас. И когда вы знаете это и принимаете это, и берете это, и отталкиваете ложь, вы свободны. Да. Он уже сделал всю работу. И он постоянно говорит о Слове Божьем. Он говорит о Слове Божьем Отца, о том, что он принимает его. И он действует таким образом. И он хочет, чтобы мы действовали также. И сегодня я бы хотела, чтобы мы обратились, потому что это действительно хорошее место, к нескольким примерам, в шестой главе Евангелия Таана. Мы немного пропустим, но давайте посмотрим шестую главу Евангелия Таана, когда Иисус накормил пять тысяч человек. Мы знаем, что Библия говорит, Он уже знал, что Он хотел сделать, но Он задал вопрос ученикам, чтобы увидеть, как они ответят на Него. Если Иисус задает вам вопрос, вы должны знать, что у Него уже есть план. Просто будьте честными с Ним и скажите Ему, что вы думаете относительно ответа или ответьте Ему, и затем Он приведет вас оттуда к тому, что является истиной. Потому что иногда то, да. что мы говорим Ему, не является истиной. Но Он поможет нам с этим. Если мы честны с Ним и позволяем Ему говорить к нам, и позволяем Ему исправлять нас, то Он переведет нас оттуда, где мы есть, к истине и победе. Хорошо. И мы кое-чему научимся. Здесь говорится, что все эти толпы людей, которые собрались там, Какой это стих? я в шестой главе Евангелия Таана. Я расскажу эту историю, чтобы нам не пришлось тратить много времени на это. Но огромные толпы людей следовали за ним везде, куда он шел, потому что они видели чудесное знамение, когда он исцелял больных. Иисус забрался на гору и сел со своими учениками. И знаете что? Я не понимала этого, пока однажды не прочитала в переводе Пэшин что причина, по которой там было столько людей, состояла в том, что настало время Пасхи. Поэтому там было больше людей, чем обычно. И когда они пришли, ища его, он повернулся к Филиппу и сказал, «Где нам купить хлеб, чтобы накормить всех этих людей?» Обратите внимание, он не сказал, «Как нам купить хлеб?» Или «Что мы можем сделать?» Боже мой! Он просто спросил у своих учеников, он спросил у Филиппа, что тот думает, «Где мы можем купить хлеб?» Что говорится в традиционном переводе в пятом стихе? Какой это стих? Иисус возвел очи и, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Я хочу указать на то, что Иисусу не безразлично, когда мы голодны. Ему не безразлично. Он пришел, чтобы накормить Он голодных. Он пришел для того, чтобы что-то. Он пришел, чтобы дать им что-то, да. и он давал им духовную пищу. Но также мы видим, что они были физически голодны. Поэтому он сказал, «Где мы можем купить хлеб?» Написано, он уже знал, что собирается сделать. Филипп ответил, «Даже если бы мы работали много месяцев, у нас было бы недостаточно денег». Иисус не спросил у Филиппа, где взять достаточно денег. Он просто сказал, «Где нам купить хлеб?» «Знаешь, что Иисус знал, мама». Иисус узнал, что он был хлебом. Да. Он хотел, чтобы кто-то распознал это, но он уже знал, откуда появится хлеб. Он придет из него. Но здесь говорится, Андрей, брат Симона Петра, ответил, «Тут есть один мальчик, у которого пять ячменных хлебов и две рыбы». Я могу себе представить, как Андрей говорит, «У нас есть это». И я уверена, что затем он подумал, «О, не подумают, что я глупец». «Здесь 15 тысяч человек, а я ставлю на стол обед какого-то мальчика и говорю, вот что у нас есть». Одна из вещей, которые сделал Андрей, он увидел что-то. Он начал видеть потенциал в этом семени. В этом небольшом количестве хлеба и рыбы он увидел потенциал. Но затем он отошел от этого и сказал, «Но это же звучит глупо, не так ли? Что это для такого множества?» Вначале он увидел это, да. Духом. Но затем отступил назад. И здесь говорится... Он увидел это и усомнился в этом. Да, он усомнился в этом. Поэтому Иисус сказал, скажите всем сесть. Они сделали это. Здесь говорится, Иисус взял хлебы, воздал благодарение Богу и раздал людям. И написано в другом переводе Библии, что здесь сказано так, Он раздал ученикам, а ученики народу. Итак, да. чудо произошло в их руках, на их глазах, не так ли? Потому что они были теми, кто взял еду и раздавал ее. И у Иисуса есть много всего. Там, где Он, там нет нехваток. Аминь. Но когда вы видите нехватку, у вас есть нехватка. Он не хочет, чтобы она у вас была. Он не хочет, чтобы вы страдали от нее. И когда вы знаете, что Он не хочет, чтобы вы были голодными и больными, и что Он не хочет, чтобы в вашей жизни были нехватки, вы можете оттолкнуть их и сказать, «Ранами Его я исцелен». Вы можете сказать, «Бог да, восполняет верно. мои нужды по богатству своему в славе». Вы можете сказать, «Я принимаю мир Божий на основании того, что говорит Его Слово». «Я принимаю радость» или «Я принимаю все, что говорит Слово». И вы можете оттолкнуть то, что вам не принадлежит. Он поступал по Слову Божьему. И здесь говорится «И ели все, сколько хотели». И вы знаете, эту историю все наелись. Когда люди увидели, что Он совершил такое чудо, они сказали «Конечно же, Он пророк. Это должно быть Он». Почему? Не из-за того, что Он учил, а из-за того, что Он накормил их. Они подумали «Он пророк, потому что Он чуда, сотворил да. чудо». Когда Иисус увидел, что они хотят силой заставить Его стать царем, Он ушел в горы один. Почему Он это сделал? Это возвращает нас ко всему, о чем мы говорили на этой неделе. Его время еще не пришло. Потому что все они, включая учеников, думали, что Мессия будет царем-воином. И они думали, должно быть, это Он. Давайте сделаем Его царем. Но Отец не послал Его быть царем, коронованным людьми. Отец послал Его быть слугой людям и царем, которого короновал сам Бог. Хвала Богу. Его мудрость, Его коронование не должны были прийти от людей. Его коронование пришло, и мы можем найти это в Писании, где сказано, что Бог Отец короновал Его. Бог Отец провозгласил Его царем. Бог Отец провозгласил, что Его имя выше любого имени. В 16 стихе говорится... В тот вечер ученики Иисуса сошли к морю, и когда стемнело, Иисус не пришел. Тогда они вошли в лодку и начали плыть домой в направлении Капернаума, и налетела буря. И дальше говорится, «Они внезапно увидели Иисуса, идущего по воде». И Он сказал, «Не бойтесь, я здесь». И дальше говорится, «Они очень хотели принять Его в лодку и немедленно прибыли на другой берег». Итак, Иисус заботится о них. Он не оставил их одних во время бури. Поэтому позвольте Иисусу быть в вашей позвольте лодке. Позвольте Иисусу быть вашей лодке. Аминь. И они были рады делать это. На следующий день множество людей, которые остались на дальнем берегу, увидели, что ученики взяли только одну лодку и пришли. Что они делали на берегу? Толпа людей. Не один и не два человека, а множество людей пришли, ожидая найти Иисуса. Но для чего они Его искали? Они искали Его Слово? Нет. Они искали еду. Они хотели позавтракать. Они сказали, «Вчера ты нас накормил». Но так или иначе они пришли. Дальше говорится, «Когда множество людей увидели, что их не было там, они сели в свои лодки и приплыли в Капернаум ищи Иисуса. И они нашли его на другой стороне озера. И они спросили его, «Рави, когда ты сюда пришел? Мы искали тебя». Знал Иисус это. знал, чего они хотели. Он знал, что они хотели поесть. И в 26 стихе говорится, «Истину говорю вам. Вы хотите быть со мной, потому что Я накормил вас, а не потому, что вы поняли эти чудесные знамения». Он сказал, «Не заботьтесь о таких проходящих вещах, как еда. Используйте свою энергию, ища вечной жизни, которую Сын Человеческий может дать вам. Потому что Бог Отец поставил на меня свою печать одобрения». Позвольте мне прочитать это из Хорошо. перевода «Пэшн». Иисус ответил, «Позвольте мне ясно выразиться, вы ищете Меня, потому что Я накормил вас чудесным образом, а не потому, что вы уверовали в Меня. Почему вы стремитесь к проходящей тленной пище и не стремитесь искать пищу вечной жизни, которая никогда не испортится? И почему вам Иисус всегда использует естественную потребность, чтобы привести вас к тому, что вам на самом деле нужно. Как в случае женщины женщиной у колодца. У нее была естественная потребность, внешняя потребность. Но это позволило ему направить ее туда, где будут восполнены ее настоящие потребности, которые были внутри. Иисус всегда работает с нами. Когда вы приходите к Нему с вашей естественной потребностью, Позвольте ему работать в вашей жизни, чтобы привести вас к тому, что вам на самом деле нужно. А это он. И он находится внутри вас. В расширенном переводе говорится «прекратите тяжело работать, делать и производить еду, которая переходящая и гибнет, и перерабатывается во время использования». Пища, которую вы ищете, слишком много людей хотят, чтобы их нужды были восполнены, но они забывают об Иисусе. Они не стремятся к истине. И вот в чем дело. Возможно, вы на протяжении многих лет слушали моих родителей, и вы узнали, как восполнять свои нужды, обратившись к Слову Божьему, прося Иисуса и веря в Слово Божье, которое говорит, «Ранами Его вы исцелены», или «Он восполнит все ваши нужды по богатству своему в славе». Но я хочу сказать вам кое-что, и это очень важная истина. Возможно, вы смотрите на моих родителей и думаете, они просто исповедовали это. Они брали Слово Божье, они исповедовали его, и оно осуществилось, и все их нужды восполнялись. Но вы пропускаете то, что есть настоящей целью. Настоящей целью их жизни является Иисус. Они обратили свои лица к Нему. Они проводят время в Слове Божьем не для того, чтобы просто восполнить свои нужды. Они проводят да. время в Слове Божьем, чтобы познать Иисуса. И они проводят время, обращаясь к Нему, молясь не просто молясь, потому что так надо, а религиозно. Они так не молятся. Иисус является центром Ла -ла -бу -бу. их жизни. И если вы постоянно ищете, постоянно ищете, чтобы Иисус восполнил ваши нужды, вам нужно постоянно искать Иисуса, потому что хлеб съедается. И вам нужно опять это делать. Возможно, это будет первый шаг. Да, конечно. Он примет это. Но я хочу привести вас. Иисус хочет привести вас к жизни с Ним, к жизни пребывания Постоянного ним, благословения. К жизни, о котором Он говорит в 15 главе Евангелия Таана. О пребывании на лозе, о том, чтобы позволить Ему двигаться через нас, приносить истину и показывать вам, как на самом деле выглядит жизнь с Ним. Но если вы будете держать Его в тени и просто хотеть от Него хлеба, держись от Меня подальше, Иисус, Я просто хочу поесть что через какое-то время это перестанет работать. Конечно. Потому что Он не хочет просто дать вам что-то поесть. Он хочет дать вам живой хлеб. Он хочет, чтобы вы нуждались в Нем. Хвала Богу. Я забегаю наперед. Я не знаю, закончим ли мы говорить об этом сегодня, но мы продолжим Хорошо. говорить об этом на следующей неделе. «Я, Сын Человеческий, готов». Написано, Иисус готов. Он готов. И Какой написано, стих? что Он готов дать вам то, что значит «больше всего». Иисус готов, и Он готов дать вам самое важное. И Он говорит, «Потому что Бог Отец предназначил меня», где написано, «Он поставил на меня свою печать одобрения». В переводе «пэшн» это звучит так. «Бог предназначил меня для этой цели». Какой цели? Чтобы дать вам самое важное. Поэтому, если он готов дать мне самое важное, а не просто тленную пищу, естественную пищу, ведь у него все это есть. Но он хочет, чтобы я приходила к нему, поэтому он просто сказал им: я готов, да. я дам вам это, и я дам вам самое важное. Послушайте, какой была реакция. Я продолжаю читать из перевода «Пэшн». «О, Иисус!» — ответили они. «Что же нам делать?» Минуточку, ребята. Иисус сказал, «Я готов дать вам самое важное». И они сказали, «Что же нам делать, если мы хотим исполнять Божью работу?» Они не принимали то, что Он говорил. Они пытались найти то, что хотели делать сами. Помните, как Иисус сказал Петру, «Перестань думать о себе. Перестань думать о том, что ты можешь сделать, и посмотри на то, что я говорю тебе. Смотри на то, что Отец хочет делать». Фактически, Иисус говорит то же самое. Перестаньте думать о том, что вы можете сделать, и начните думать о том, что Бог хочет, чтобы вы делали. И вот уловка – который здесь хочет использовать сатана. Он хочет, чтобы люди были поглощены тем, что они могут сделать, чтобы получить чудо. И если вы поглощены тем, что вы можете сделать, чтобы получить чудо, то внезапно осуществление чуда становится вашей ответственностью. Теперь у вас неприятности. И дело не в том, что нам ничего не нужно предпринимать, но нам необходимо просто исполнять то, что он говорит. Поэтому, если Он говорит, верить, это единственное, что вам нужно делать, значит, это именно да. то, что нам нужно делать. И мы не исполняем это. Мы просто слушаем его. Поэтому здесь говорится, работа, которую вы можете сделать для Бога, начинается с того, что вы верите в посланного им. Позвольте мне прочитать это здесь. Когда они спросили, мы хотим исполнять дела Божьи, что нам делать? Иисус ответил, вот единственная работа, и это единственная ваша работа, которую Бог ожидает от вас. Верить. Верьте. Верить. Скажите это, верить. Верить тому, что Верить он в говорит. того, кого Он послал. Это наш выбор. Мы делаем выбор видеть, что Он говорит, чтобы нам было во что верить. И мы начинаем все это с нашей веры. Вот вера, видеть то, что Он говорит, и избирать верить этому. И это срабатывает, не так ли? Когда ваше тело больно, и вы избираете оттолкнуть ложь, вы избираете «ранами его я исцелен». Это и есть работа вере? Да. Но это вся работа. Вам не нужно исцелять себя, вам не нужно идти на крест. Верить. Вам не нужно ничего делать. Верить. Верьте Только его веру, Слову. Говорит и Писание. И это то, что мы делаем. Аллилуйя. Слава Богу. Это здорово, Келли. Только верьте, и вы будете исцелены, благословлены, и будете а процветать. Они. Как вы верите? Вы обращаетесь к Слову Божьему, видите, что Оно говорит, верите этому, поступаете, поэтому вкладывайте это в свои уста, и вы будете преуспевать и будете исцелены. У нас есть хорошее свидетельство, не уходите. Гэри и Дрэнды мои друзья, и они друзья нашего служения, и они именно такие, какими вы их увидели. И что мне в них нравится, это то, что они взяли Слово Божье, и сегодня... Они успешные и здоровые. Да, хвала Богу. Они очень много служат. И это то, что приходит, когда вы живете в преуспевании, как Иисус. Они а как этот мир. Аминь. Им мне нравится то, что она сказала. Они взяли Слово Божье, о чем мы говорили на протяжении всей недели. Они взяли Слово Божье, и в присутствии Иисуса оно стало ремой в их жизни. Это именно то, что твои родители делали во имя Иисуса? Да. У нас ничего не было, кроме старых вещей, старой машины, старого дома, старой мебели. Это была печальная ситуация. Но мы начали верить Слову Божьему, и было одно местописание, которое помогло нам. Помните, кто сеет скупой с неохотой, также пожнет скупой и с неохотой. Если у вас есть такое жалкое отношение к жизни, это неправильно. Если у вас есть всего два цента, посейте один из них. чтобы бы то ни было, начните сеять. А кто сеет скупо, тот пожнет скупо и с неохотой. А кто сеет щедро, чтобы благословение могло прийти, говорит Писание, тот пожнет щедро и с благословениями. Сеяние и жатва. Во-первых, начните отдавать десятину начните давать десятину. Это даст Богу открытую дверь в вашу финансовую жизнь. И я хочу помолиться сегодня за ваши пожертвования. Отец, я молюсь сейчас за пожертвования каждого человека. Я прошу тебя, Господь, откроем тайну преуспевания, чтобы все, в чем они нуждаются в этой жизни, умножалось и процветало. Скажи им, что говорить, на основании чего поступать, какие места Писания нужно знать. И мы верим, что они принимают это во имя Иисуса и получают вас сто крат. Если вы не сеете, вы не пожнете сверхъестественный урожай. Давайте десятину. Мы даем десятину. Мы не перестаем отдавать десятину, потому что мы хотим приумножения. Мы с Кенатом умножаемся и возрастаем, потому что мы сеем и делаем то, что нам сказано. Мы даем десятину. И вы можете быть такими же и переживать умножение. Мне постоянно показывают, что наше время истекло, оно истекло, истекло. Это Глория и Келли напоминают вам, что Иисус, Иисус Господь.